Вазоны от фабрики интерьерной Ковки по оптовым ценам. Античный стиль исполнения, покраска под бронзу, патину, бетон. Композитный материал изготовления, влагостойкий, имеет небольшой вес. В летний период года вазоны высаживают уличные цветы и растения. Зимой их можно украсить новогодним декором, световыми скульптурами и фигурками. Вазоны оптом от производителя на сайте фабрика -ковки ру в разделе «Садовый декор».